Высох грунт ночь и чуть-чуть с утра подсушили лампами. Не Так, на всякий случай для контроля. Опять же, продолжаем все в баллонах. В баллонах до самой покраски. Это проявка. Сильно не надо засыпать, ну так, чтобы, чтобы напылилось, так сказать. Далее для работы нам нужно будет, поскольку грунт. Все, а, еще не сухой. Поскольку грунт реально лег ну, настолько тонким слоем в границ, то мне нужно 400, жаль, что нету никаких в ну, полосочках, есть только на мягком, но на мягком нам не подходит. Нам надо сначала чуть-чуть проверить форму, то есть подконтролировать, я тут даже знаю где. Потом э -э, 500, под вот 500 уже сбиваем риску, от 400 под покраску и 800 доработаем. Все остальное с серым Там можно с матирующей пастой, можно на сухую, это уже как как у кого, какое желание есть. Это я даже переборщил, то есть оно не должно рисоваться. То есть толстоватый слой дал. Берем 400 у Мирковского аппликатора, не аппликатора, а ракеля. Есть две стороны. Одна из них твердая, прям очень твердая. Она нам тут не подходит, потому что все-таки полукруг. Другая такой средней жесткости, но она жестче, чем поролон. Но мягче, чем просто брусок. Вот на него выкладываем наждак. И аккуратно. Мне надо проверить просто форму. Поскольку шагрения тут у грунта никакой нет, поэтому вытачивать я ничего не буду. Я проверяю форму. Вот за эту точку, я говорил. Видно, что проявка там остается. Вот ее мне надо поправить. Проверяем на торцах. Вот, чтобы было чутенько. Смотрим, что сейчас. Все стирается в принципе отлично то есть тут никаких ям ничего нет наждачок ну, есть мелкие как бы чуть-чуть под но это это однокомпонентная не стоит об этом забывать вот видно какой-то косячок дал усадочку сейчас его дотрем Грунт по толщине вполне достаточно, чтобы на нем убрать даже было грех. Я пропустил, там надо было бы было шпатлянуть. Но я уже это заметил, когда начал наливать грунт, когда увидел глянец. Дальше у нас все было ровно. Ну, перепроверим, как мало ли всякое бывает. Тут все было ровно. Я просто шагрень собью, чтобы там убедиться. Шигрень этот проявку. Все. Дальше нам делать уже с бруском по сути нечего. Можно взять на машинке, на мягкой проставке, либо же, пожалуйста, вручную. все-таки лучше слегка тоненько проявить. Хоть риски уже от 400 почти не видно, но пусть будет. Все равно протиры будут, как не крутить. Поэтому до металла, если где-то пробились, ничего страшного, это подпылим потом с баллона. Но уже с баллона тонкослойного. Все, проявка уже высохла и 5-соточкой. Уже выходим туда на лак. Под это дело лучше, конечно, брать э, бумаж, бумажную микрофибру, чтобы собирать опыл, потому что пули отвода тут нету. Вполне нормально. Реально, работа с баллонами вот мне, допустим, нравится. Конечно, не везде она имеет место быть, но в каких-то локальных ремонтах, когда можно машину даже не загонять в бокс, а даже сделать это на улице под лампой, почему бы и нет. Ну и для самостоятельной работы, конечно, это великолепный вариант. Не надо ни компрессоров, ни черта. Потому что дальше можно купить и краску в баллон задувать, и лак хороший в баллоне купить. А есть еще переходник в баллоне. И. Пожалуйста. Для профессионального Не, ну я имею в виду, есть еще и переходник в баллоне. И если бы мне привезли краску в баллоне сюда, мы бы это сделали. Все с баллона. Я потом бы уехал. Конечно. Да нет, сейчас еще не соточка. Так, пятисотка у нас еще поработает на капоте. Ничего с ней страшного не случилось за это время. Дальше 800-кой. Просто сбиваю риск от 500 хотя черный цвет уже по сути все. Но ручная работа, поэтому надо чуть-чуть понизить. И добить все это дело серым скотчбрайтом с мотирующей пастой. И мы готовы к окраске. При условии, что есть лампа, всю вот эту работу можно выполнить не знаю минут за 40 наверное под покраску не спеша и это с тем что баллон полностью даст полную усадку он нормально высохнет все смотрим что уже видно мелкую риску 4 сотки то есть мы все вытерли нормалечек дальше все раскруч брать на терще паста и мы закончили но это я показывать не буду все